Что, карантин? Сидишь дома? Не работаешь? Какого черта ты не работаешь? Иди учись на SEOшника. Можно устроиться на работу, зарабатывать минимум тысячу долларов, сидя дома. Не так уж трудно. Заходи на наш канал, читай информацию. Куча инфо по начинающему SEO можно прочитать у нас. Многие так сделали и действительно поблагодарили нас за наш контент. Так что не сиди на месте, ты можешь заработать прямо сейчас.